Да-да, да, слушай. А можно мне тоже ответить, а это, по счету этого, вот песня то есть, да, помнишь, наверное, Олег Сергеевич, ты в те времена-то слыхал его в молодости, как его вот этот, и снится нам э, не рок от космодрома, а не это а, ух, синева, которая а снится, то, ну, а снится да, нам трава-трава трава, трава у дома, да-да. Которая... Ледяная синева, да, да, да. Да, благодарим Иоакима. Да, да правильно. Благодарим Иоакима, что это самое. Слово взял, правильно. Чаще нужно. Да, это бери, решил почаще микрофон. Это самое. Да, благодарим. Да, вот видите, это было еще тогда понимание. Да. Понимание было тогда, что вот когда вот пытались опустить вот это великий могучий, действительно советский народ. Вот эту бездну, вот этого безвременя, в котором проторчали, продержали нас практически 40 лет уже. Почти уже 40 лет, блин. Почему-то вот. трава зеленая снится. Не снежочек снится, да, а зеленая да. травка снится. Потому что синевы насмотрелись холодной, ледяной, в этом типа космосе. Вот тут живут в этих самых... Суровый Суворов кумарит от кумиров. Суровый Суворов отторосит и бросит. Ой, блин, Юлы да Павлович вот. вот, видите, вот где центр действительно интеллекта Душевности и духовности Вот здесь вот, на наших вот этих потоках Михаил Маленков, распятие на, на серпс там поменяли Грубо говоря, шило на мыло Да, к сожалению, и каждый раз, когда вот эта смена происходит Это все время, к сожалению, оборачивается большим кровопусканием вот, Большими потерями духовными, интеллектуальными Потом новое поколение не знает, за что взяться вот, потеря памяти. Нету стариков, не могут никто на путь истины наставить. А на путь истинный как оставить? А показать, что было уже, какие шишки были набиты. вот как раз. И показать, куда двигаться. Это вот, я назвал этот скриншот, этот, а чей на самом деле рутюб? Предыдущий этот самый, да? Так, что тут? А, да, вечерку, да, вот эту нашу крайнюю. Не пропустил рутюб. Так чей он на самом деле? Чей он? Вражеский? Вот так вот. вот продолжаем такать наших барадов в этих <с церквах. Вот видите, это прихожане, Батяня, говорите этого слова. Вроде бы на малороссийском, это прихожане. Про парафининые головы, короче. В связи с последними событиями отменяются все обряды крещения, проведенные священниками Украинской Православной Церкви. Записаться на повторное крещение в православной церкви Украины, видите, это все, все по-прежнему. В России ГРУ, тут ГУР, главное управление разведки, и там управ... ГРУ... Главное, разведывательное управление. Ну, так, буквы поменять местами. Это примерно как Э, вот это вот же, Е, с пояском, как вот это сам поменять букву местами, и все. Мы вот, оп, мы другие. Записываться повторное крещение у батюшки. Бляха, муха, слово еще не придумаю Как это так? Что за ересь, блин, россиянская тут какая-то? Почему слово не придумали? Все уже это, не крещение, а да не прихожане, парафияны. А это же, блин, опять, но те же самые будут, те же самые. Ну, там сказали, что вроде перетас, перетрусят этих самых батюшек, которые, может быть, стучат там в э, Москву. Э, а те же самые опять будут х, э, хрестить по-новому. Э, Зно за бабки. Это просто класс. Представляете, какой Новый попил шикарный баблосов. на всей Хохляндии. Да, на всей Хохляндии. Все по-новой, блин. Миша, нам бабок не дадут. Давай по-новой, вот, блин. Да, Ё, представляете. Если... В церквах наряды поменять надо, все у Попов. <свят> Чуть-чуть по-другому за, захуячить этот евро юда, жида ремонт надо. Новый такой. Ну надо же, блядь, отличаться от москвы Отличаться кардинально, клятвый. да. Вот. Что? Перекрестить всех надо, блядь, да это же бабло. Все бобьет, <свят> это ста, старые, старые ломанутся, блин. И будет истово тоже креститься. Заставят. Может креститься по-другому. Да, не правой рукой, а левой. Вот, будет левая креститься. Скажут, надо, блин, правой пяткой креститься. Будут задирать ноги, ломать себе ноги будут, блять будут. Понимаете? Это пиздец какой-то. А все потому, что, чтобы кто-то сидел по-прежнему на курортах и кайфовал. Вот. Причем, вот учесть, да, там сколько там, я помню, нас 52 миллиона, это же было, ну, где-то в 90-х вот это. Потом официально говорили, там, 40 с чем-то, потом 37 с чем-то. Ну, сейчас, конечно, еще меньше, но это все равно, сколько, блин, э, ну там, право, там наверное, какая-то тоже там. Но все равно это миллионы, блин, опять душ, так сказать, не оку ученых <свят> не в лоно церкви не этой самой новой не пригнанных ладно давай еще что там и мало О, вот об этом говорили. реклама в Москве они уже что-то начали понимать продается подземный бункер сосновый лес плюс река вот такой телефончик э, видите, <свят> вот как это самое да баблосы есть вынут у тебя баблосы потому что тебя настрачают ты Сейф купишь, если у тебя еще много денег в сейф не помещается, будешь делать себе бункер. Опа, видите, Ой, вот праздник жизни. жизни. О, о, о, о. Реально, он ее прямо, вот а, как обнимает это. И грызет, и царапает, и, и, все и крутится, и, и все удобно. Все на свете, пиздец, все. блин, все. Устал. Я ж воздейств... Ну как ребенок, обыгрался, и с ней заснул, это вот И поэтому обижать... Вот этими клац-клацанием. Разум. Ну так, 5 там, 3-5 лет. Ой. Вот так вот. Видите, сколько счастья. А сколько-то надо для счастья, да. Чтоб миска с вискосом была полная, да. И вот такая игрушка. Ну и лоток желательно, чтобы регулярно убирался, да. Вот, видите это самое. Вот так вот. Штук 100-200 хомяков, все, блин, обеспечены будете этим самым. Ноутбук, компьютер, холодильник, все запитают они. Поэтому надо разводить. Они еще и размножаются быстро. Так что ну, вообще. О, да если еще плантация такая, что там зерновые будут посажены, Давай, да, время пр Пшеничку посеете, да. Ну, в общем, опять, круголетие полете нужно. Обалдеть. Ну, реально, видите, он сколько миллиамперметр амперметр показывает. Гляньте, какой кайф, а. ай, на волнах, а. Это ж как вот у него этот самый метаболизм, вот этот вот кислород расходуется. Вот он зажал ноздри эти, взял воздуху и, блин, на дне этого самого колбасится. Вот представьте себя, ну сколько там, -то тренированные там вот эти глубоководные ныряльщики, и то они ж не кайфуют от этого, а вот так вот, вот расслабляться, это ну, вот это я помню эти самые, да, а, так я, конечно, не этот, не продвинутый, да, а вот помню эти водолазные спуски, а первые водолазные спуски делали мы, да, был бассейн 13-метровый и подогретая вода была, вот, мы, чтобы экономить на всем этом деле, да, ныряли просто баллоны за, за спину, за губник и пошел в голом виде, да, ну, вот. ну а кого стесняться, вот, и вот я кайфовал буквально на этот самый, на, на самое дно, занырнешь, разляжешься там, вот, воздух есть, вот, дышишь экономно и кайфуешь. Вот, и начинаете только прожектором это самое, ну, потому что тяжелое это самое, да, э, работа была такая, вот, чтобы отдохнуть вот так, вот, тебе моргают прожектором, что-то ты там долго задержался. Э, была такая возможность, филонеж, ну, знаете, филонеж, да? ну, да, в этом как бы это, в гидроневесомости, в теплой это ж покайфовать. Как они, я... ка ж да, вот я это же практически камера депривации. Да, я почти что вот. до уровня депривации засыпал там даже, было такое. Это да? же супер. Вот. Это я научился 35-минутные теплые... баллоны 45 минут, 50 растягивать. вот, кайфота. Вот еще один Видите, расплескался. Лепешка Это терминатор Т1000. Ты Х1000 Жидкий биологический этот самый Ой, робот растется. А. Он волгиет, он лепешка века. Вот это ж, ну там надо будет как-то, там про нейросети эти, вот, были, будут картинки, надо их повыше поднять. Ну это ж вот начнут на этом бабки зарабатывать. Сейчас нейросети вот так вот резко, опять же, без предисловия скажу, потому что это да, довольно да, сильно. Вот так вот резко действительно могут генерировать по фотографии вот такое вот изображение. То есть автоматически. Стилизованное вот, Автоматически это не, не рисовать вот самому, ну и на этом вот уже начинают это самое бабки может быть чуть-чуть, если есть пилить бабло да. на лохах которые с компьютером на вы да? которые подумают, о, лянь он как может рисовать, и а всего-то все. 350 этих бибариков вот фигня. фигня, можно сказать, да вот такая химчистка самообслуживания в 1973 году а то все показывают Америку, что там вот можно копеечку кинул и тебе постирают и посушат шмотки. Это верх цивилизации. Я застал только уже самый-самый такой конец этого, э, вот этой эпохи, которая была в семидесятых, вот это самообслуживание. Ну вот застал самый конец. Вот. Помню еще, конечно, вот эти рекламы вот эти были, эти самые, до да, остаток этих 60-х годов. Вот это вот версии, когда эту нашу реальность простраивали качественно. Вот это самообслуживание, когда не нужно было продавцов ставить. Ну, да, автоматы вот. везде. А я помню эти самообслуживания, вот эти вот магазины, там все равно торчали продавщицы. Все точно так же. Они нажимали кнопочку и давали. Перегорожено, ты подходишь уже к этому самому, а дальше все это делает обыкновенная продавщица. 25 вот. лет победы в войне, 41-45, уже просто в победы в войне какой-то, вот, ну, вот это же мы, по демонстрировали, я находил самое старое, что 20 лет какие-то торжественные ордена выдавали медали ну, но это вот. было до этого самого до распечатки так сказать нашего да. мира пять лет нету ну допустим еще 10 лет нету 15 лет нету ну вот 20 есть ну вот 25 вот а вот это реально вот это я помню вот с вот этого момента началось продвижение вот этих рассказов про Великую Отечественную войну и прочие вот эти вот сто э, лет э, со дня рождения Ленина. Это я прекрасно помню, как ходили по улице, а мы при стенах играем с братом, с двоюродным, да. Да именно эту видел, да? И такую я тоже видел. Mm -hmm. Но это, такие вообще не ценились. Это было как вот, ну, вот когда на вот этой цепочке, вот эта такая хренотень это считалось значок. Это знак. <свят> это не медаль, не Хорошо. орден, а это как ну, некий такой знак. Да? Ну, да. Вот, было ж такие за трудовую доблесть, вот это <свят> все это дело. Это вообще не ценилось, это раздавались такие вещи, кому попало. Вот. А те, которые как солидные медали ордена, это уже ну, с бумажкой, с коробочкой выдавали. Конкретно комиссия приходила по домам. Причем даже не вызывали, а по улицам ходили, раздавали ордена и медали. Потому что надо было, блядь, 70-го года захуярить, что вот будет, блядь, Советский Союз скоро. Да, быстро Тиранов сделать, соц труда, ну и фронтовиков или участников, как вот Ну тогда еще фронтовики были, вот, тогда еще только фронтовики были, еще этот самый, все это дело. А потом, 74-го года начали паспорта эти, траливали. вот, ну, волна пошла этой же гуманитарной помощи, этого ваш Ленд-Лиза, да, ну, в общем... Вот это вот тоже интересно. Краснознаменная, ну, тракторная, наверное, тракторная наверное. бригада Холодова, колхоза КЗ, вот это, ну, П еще не знаю, как, что там, казахстанец, 1947 год. Вот так вот. Это нацелено, оказывается, в 1947 году уже отправляли, потому что, ну, как же, земли появились, проявились новые, надо их окучивать, окультуривать. Ну, вот, ну, тут опять же, что, скорее всего, это было подправлено, ну вот, потому что скорее всего, все-таки Казахстан все-таки было, здесь Х сделали из такой ну, же да, буковки К. Си сильно, но как-то вот. да. Красно знаменная, вот с одним Н, вот без. А, ну Я, это, я видишь, неправильно. Ага. Отзеркаленное. Как ну, ты да, в детстве, да, это да, самое, в самом маленьком возрасте, букву Я писал в обратную сторону, как латинская Р? Вот в таком этом маленьком совсем возрасте. Да, помню. Да. Вот Видите, как это самое. Вот оно как, вот постепенно продавливалась, продавливалась вот эта мототень. А вот двоюродная сестра Нина, вот она как раз имела, так сказать, удовольствие в 50-х годах поднимать эту целину. Это иллюстрации Потолки, ну вот это же шластелин колец. Ну вот как эти вот деревянные шью, древо, древолюди изображены чуть-чуть вот, так как бы в коре в коре, но еще вот ноги руки не как, деревья, не как деревья, как в последующих экранизациях. Даешь, смотрю, мало опять показали, ну надо да уже закругляться. Тоже прекрасные ну, вот вот чудесные миры. Ну вот рано или поздно захотим, э, будут и такие волшебные миры, ну, не ужасные какие-то монстры, да, а именно будут э, мифические наши вот эти настоящие легендарные блинные. Вот эти вот создания, да? Вот. Так, ну что, хары, давай 22-24, давайте будем закругляться. Сейчас снова пишут Казахстан. Лет несколько до этого было Х. Mm -hmm. Тут суровый Суворов говорит, что Ленин, если влево смотрит, вправо на монетах, там дорогие эти самые, соответственно, коллекционные, серьезные если... Суворов, ого, а есть наверх смотрящий? Есть, есть сейчас, Леш! он сейчас лежит там в этом, наверх смотрит. В Лензалее. Ой, блин, а. Так, да, докругляемся. Благодарю всех, кто поддерживал поток сегодняшний. 31 зритель. Видел 30. Сейчас вот 31 было больше. Не знаю. Посмотрим потом по завершении. Благодарю. Примножаю с благодарностью всех, кто участвовал, поддерживал. Мишу. Всех наших модераторов за предоставленные ссылки. Благодарю. вот Живой журнал наш посещайте. Там и ссылки все предоставлены. И почитать можно. Все те файлы, все те... Ну, по ссылкам которые мы даем э, там можно почитать в этом целиком так сказать вот на рутуб на дзен тоже добавляйтесь подписывайтесь переходите там ну, на рутубе вот как оказывается не все проходят но на дзене вроде бы как такие особо запретные демонстрируются висят ролики наши ну конечно вот тут где на ютубе них смотровой а маяк смотритель подписывайтесь добавляйте подписки э, наши ресурсы. Вся власть в СССР принадлежит народу. Конституция СССР, статья 2. Ничего не изменилось, хоть и рефия, хоть еще чего-то. Ничего, абсолютно ничего не изменилось. Так оно есть. Единственным источником власти является народ, который может осуществлять свою власть или непосредственно, но для этого надо, чтобы очко жим-жим не работало да, у по ос осознан, появилась. Вот. Потому, Или хотя бы через своих представителей. Поэтому, своих. Потому что уже через представителей это тоже не работает. Он представители сейчас сидят по Киевам, по этим, по Кремлям, по Вашингтонам. <связь> уже все. Это уже тоже не работает. Надо непосредственно. Вот. а непосредственно это как делается, да, непосредственно вот мы пришли, взяли эту самую Донецкую областную администрацию 6 вечером апреля, да, 2014, да, и там поставили своих представителей, ну, одним из представителей как раз и меня поставили, вот, именно эти самые, потому что пришел народ, тогда он невооруженный, просто пришло очень много народу, только со Снежного человека 600 было, вот при штурме этой ОГА. Вот понимаете, что это такое? Со, со всего Донецкого региона набралось огромное количество. И несколько десятков тысяч человек ежесуточно вокруг вот этого вот дежурило несколько дней. Вот понимаете? Вот, вот такие пироги. Вот тогда вот это были действительно представители. Это был единственный случай, ну, ну, наверное, в мировой истории, когда действительно были делегаты, э, а делегаты могут быть настоящие, только от восставшего народа такие пироги так ну все добавляйтесь в телеграм канал маяк правды ник смотровую вот здесь вот можно как видите непосредственно потоки комментировать мысли здравые свои вот какие-то эти самые высказывания соцсети одноклассники контакты вот недавно там проводили тоже потоки будем время от времени проводить добавляйтесь друзья там Олег Пелюгин в наше сообщество ВКонтакте, маяк, Свет Маяка, вот, тоже там вообще все это, о чем я говорю, в одном непосредственно по ссылкам можно переходить в одном месте. И в тексты, и в наш этот самый радио Зена-ФМ, и на YouTube-каналы переходить, и в Telegram. Все оттуда можно непосредственно перейти, почерпнуть, так сказать. И Skype, Алексей Речь 64 для вечерок, для задавания вопросов, для развернутого ответа на эти вопросы, для обсуждения текущих моментов. Так, несу этот самый, чтобы было опять же понятно, сейчас ничего штурмовать не нужно, все это было опробовано, все это было сделано, показано, вот, теперь это нужно штурмовать, вот, свое сознание очищать, вот, озвучивать все это дело, да, и это дело все воплощать, в этом явном мире. Мир уже меняется конкретно, надо, чтобы вы не отстали от да, этого. Бежать, стрелять, телефон убивать куда требовать, ничего письменном, не нужно. В телефон на письменном праве осуществлять свою э, ну, волю, я имел в виду, вот это как она там, гражданская это, это, вот. Ну, собственно дом. власть этого, вот да? этого народа овеществлять. Телефон на письменном этом самом праве писать соответствующие инстанции. Почему хреновый там свет, вода и прочая лабуда, какая вас не устраивает? Пишите. Когда будут в свободном доступе вот эти устройства мехранокиши, вот сначала будут хихикать эти все придурки и придурясы да, а потом рано или поздно все равно это вынудят и это все будет Снабжение будет полное да, да? Это в такой уровень Ну и просто на местах Почему не классифицировано то-то или это Почему не электрофицировано Почему не теплофицировано то-то или то-то Или нет освещения Ну все, все в зависимости от вашего места проживания Какие существуют не Неурядицы Потому что это должно быть выполняться Если это будут в большом количестве населения Этого требовать Это будет как норма Осуществиться и Что по требованию тоже. будут улучшаться условия проживания. И к своим вышними ипостатям то же самое. С матами-перематами обращайтесь и требуйтесь. Когда, наконец-то, бардак этот устранится отсюда, когда, наконец, будет установлено полетие настоящее здесь, ну вот, когда уберут отсюда всяких э, тех, которых кто-то называет нашими учителями, ну вот. Все, Да, это на таком Пора уже на, высшем, высшем, да? на, высшем, на высшем уровне, таком метафизическом. Да. Ну, и так, значит, традиционно человечество имеет право знать правду. И мы вот общими усилиями открываем эти все завесы вот, и показываем настоящую правду. И все больше и больше углубляемся, вот, потому что в познании правды ну, как получается, видите, нету границ, да, все больше и больше. У сколько нам открытий чу чудных, да, готовит просвещение дух. Свобода воли живой души, первейший кон мироздания. Кто не начал, начните здраво мыслить и здраво жить. Все, начните разговаривать со своей душой. Аксиума вам помощь. Укрепляем дух, закаляем честь, наполняемся стойкостью. приумножаем жизнь, возвращаем земле матушке полетие круголетием. Зло в любом виде запрещено. Живите по совести, как заповедовали наши великие предки. Правда, наше знамя меч и щит. Всем, абсолютно всем, справедливости, добра, тепла и света. Сказано, сделано по совести, по чести, во благо. Своего озвучили этот поток провели в меру сил Олег Сын Сергия. Меян сын Олега, породу Пелюга и Белый Ус. Аканик Смотровой а Камаяк Смотритель. Вот, через два на третий встречаемся. Опять же, здесь на нике смотровом. Вот, маяк опять смотритель вкуснули. опять под баном. Вот, находится. Поэтому игровой стрим как баны закончатся на маяке. Проведем. Значит, следующий на нике потом опять же вечерка, потом дальше определимся, где будем проводить. Вот. Ну, а на маяке игровой, как банк проскочим успешно. Да. Все, Все. до следующих доброго. встреч. Сейчас Напутствие всем выдали. Двигаемся.